Дорогие мои, всем привет, меня зовут Ирина, и вы на моем канале Сама себе шлия Можно я сегодня побуду вот так вот в очках, ничего не могу поделать, надо было записывать ролик, а я тут произвела некоторые изменения, пока вам не могу ничего рассказать вот, э, и показать, но обязательно потом сниму ролик, и вы все узнаете первыми. Так, я наконец-таки созрела пошить, сижу просто истекаю, такая жарища, это просто ужас. Мне жарко, боже мой. Я решила наконец-таки что-нибудь себе сшить. У меня была куплена ткань для рубашки и у меня была куплена ткань для шорт. В итоге этого ничего я не сшила. И насмотрела сейчас платьице вот такое у Советнал. И хочу его сшить. Я купила себе две вот такие тканюшки. Одна вот такая, вторая вот такая. Я не знаю, из чего сделать. Прикольно, конечно, было бы, если бы это было в цвете хаки. Мне кажется, очень интересно было бы такое платье в такой расцветке, камуфляжной. Вот. Но я, скорее всего, наверное, сделаю вот из этого. Тут какие-то пятнышки, типа а леопардовые, только на красном фоне. Вот, так что я начинаю. Все, давайте будем с вами шить это платьишко. Как у меня происходит склейка? Я вот пока склеиваю, смотрю вебинары по учебе. Одновременно, короче, учусь и делаю склейку. Я решила себя полностью добить в этот прекрасный жаркий день и декотирую ткань. Я не стала ее стирать. Я решила, что вот так с паром хорошенечко пройду. Жарко мне, конечно, ужас, смертельно. Если что, у меня это вискоза стопроцентная. Слушайте, у меня уже в глазах хребет от всей этой красоты. Надеюсь, люди не будут шарахаться от меня, которые меня будут видеть потом в этом платье. Короче, что я думаю? Я тут вот так вот разложила, думаю, у меня еще на топик хватит какой-нибудь... А потом думаю, блин, а этот рисунок вообще как-то, ну, влияет? Вот, допустим, если это считать вверх, да? И вот если перевернуть, как-то будет разница или нет? Думаю, так-то у меня получается, как бы, рисунок идет вот в эту сторону, а на этих будет в ту. Что-то, наверное, не то. Поэтому я думаю, я эту все-таки переверну вот так вот. чтобы у меня по рисунку все совпало. А то, ну, его нафиг. Как-то это будет в глаза бросаться. Вот, вот так сделаю. В принципе, ткани мне все равно хватит. Сейчас ну, здесь она точно не пройдет по, этой, по, по низу. Ну, короче, вот так вот. И работать с этими, со всеми скользящими тканями, это, конечно, еще то удовольствие. Что-то где-то надо все время подтянуть, уложить, приложить. Итак, ну что тут у нас? У нас получились вот такие две детали спинки. Вот одна и вот вторая. Посередине мы их будем стачивать. Вот эти две задние части лифа. Тоже они будут посередине стачиваться. Лив внутрянный. Вот такой вот. Я уже, кстати, сделала выточки. По-быстрому на скорую руку я просто взяла их, прогладила и потом прострочила. Я даже ничего не наметывала. Лень моя была очень высока. Вот, уже сделала и загладила вот сюда вот на, ну, на низ и перед переди тоже были выточки я их тоже сделала и потом мне надо было нити прошивной кромкой обработать вот здесь вот и на лифе на маленьком нет не на лифе а вот здесь на вот этих вот полочках задних вверх но я ее не купила, и я уже за ней не пойду. И решила, что я ничего здесь с изнаночной стороны обрабатывать не буду. Сделаю так. Еще помимо этих выточек, я сделала сразу лямочки. Долго я с ними копошилась, но сделала бретели. Вот, что нам нужно теперь? Мы берем заднюю часть, задней полочки. И по серединному шву их соединяем бельевым швом. Бельевым, это значит, он у нас будет закрытый. Так, мне тут разобраться, где у меня середина, а где бок. Наверное, тут бок. То есть, что нам нужно сделать? Мы берем вот так вот, кладем изнаночной стороной к изнаночной стороне, к друг дружке. Вот так и вот по этому шву центральному блин это не центральный шов слушайте сейчас я найду центральный шов все я определилась короче получается вот вот эта часть которая у нас туда вот так вот уходит да чуть посильнее это будет бок, а это э, середина и вот так вот мы, получается, изнаночной стороной к изнаночной стороне вот здесь вот закрепляем все и проходим на 0,4 сантиметра от края. Так, сделали строчку, а потом, если у вас есть вот такие вот ниточки, все это вот так вот срезали, вот эту всю бахрому, так стряхнули на пол, чтобы ничего у нас здесь не было, иначе оно будет торчать. Только у меня могла быть такая фигня. Посмотрите, я увидела брак. И где он, конечно, должен быть? Он должен быть на жопе. Какая-то тут, вот, видите, идет полоска. Ну, что за хрень собачья? Ну, так чуть не... Нет, наверное, прям на жопе и будет как раз таки. Так, вот после этого, когда мы так сделали... Кстати, с полочкой вот этой от лифа делаем то же самое. Вот я ее уже загладила. Вот, то есть получается я ее точно так же застрочила посередине и вот так вот надо все загладить и строчку делать на 06 теперь от края вот здесь вот, закрывая этот шовчик то же самое здесь ну что я сделала застрочила вот так у меня получается изнаночная сторона и заутюжила и теперь нам надо сделать то же самое с боковыми швами. Я уже соединила перед и спинку. И сейчас пойду все проделывать то же самое по бокам. Сначала вот так вот, потом выверну и по другой стороне, по изнаночной. И то же самое буду делать с внутренней частью лифа. Короче, я померила платье. Для этого мне пришлось идти в душ, потому что я вообще не могу по этой жаре просто. Сижу тут в трусы и стекаю. Что получилось? Ну, я что-то померила, и оно как будто бы мне, ну, свободно. А делать его уже нельзя, потому что, ну, просто не пройдет вот здесь вот, да, получается. Либо надо было делать молнию, допустим, но я подумала, что я, скорее всего, сделаю, наверное, еще ремешок. Ну, пояс. Пояс не ремешок, а пояс. Я мерила такие платья в магазине, а они очень хорошо смотрятся с поиском на мне. Так, теперь, значит, по инструкции нам надо... Вот тоже лифт готов. Нам надо от низа, от края, и у платья, кстати, тоже платье, именно низ, срез, нижний срез платья и нижний срез лифа отделить вот так вот 2 сантиметра, от края и завернуть это дело все вот так вот до линии нормальная да на этой стороне прочертила а заворачивать буду сюда ну ладно вот так вот короче и прогладить и сделать строчку строчечку делать 2 миллиметра от края а потом срезать вот это вот лишнее тоже там 2 миллиметра до строчки завернуть еще раз и попасть строчка в строчку. Кто знает, это называется московский шов. Сейчас я это буду делать здесь с лифом и с низом платье. Что-то я не поняла прикола в этом шве, если честно. Ну, вот смотрите, это я уже срезала, да, припуск максимально близко, то есть 2 миллиметра от среза и 2 миллиметра здесь, да или на 0,2 там надо было на 0,2 и 2 миллиметра короче я вообще правильно его делаю или нет и мне теперь нужно вот так вот свернуть а свернуть вот подвернуть насколько я должна вот это еще раз сделать подгибку да вот так вот или что вот так сделать подгибку на пол сантиметра но я наверное сделаю вот так на пол сантиметра Заутюжить и прострочить еще раз, сделать строчку в строчку. Вот такая вот какая-то странная херня. Надеюсь, я делаю все правильно. Вот сейчас я лиф уже обработаю и буду низ юбки обрабатывать. Итак, платье, которое должно шиться 5 часов, у меня шьется 5 дней. Потому что по такой жаре я строчку сделаю иду, откладываю. Всю строчку сделаю, иду, откладываю. Все, я обработала. Смотрите, это я вам низ показываю. Я его обработала. И теперь, э, судя по всему, завершающий этап, вот последние строчки. Так, что нам надо сделать? Вот наш верх, да? Мы сейчас должны закрепить наши бретели. Так, бретель я креплю вот таким образом. То есть, чтобы когда была вывернута, у меня вот строчка вот здесь она идет, вот складочная, да? У меня эта строчка должна смотреть сюда, к подмышке. Вот так вот берем и закрепляем эту бретельку. Вот так вот. Теперь, чтобы у нас ничего не перекрутилось, аккуратненько, плавненько переводим ее вот сюда. Вот так вот. Здесь у нас должны быть меточки плен я их не отметила сейчас я вам смысл покажу руки трясутся как у алкаша вот так вот да по меточкам соединяем я потом отмечу просто как правильно и она у нас должна быть опущена вниз еще раз все проверяем чтобы у нас тут все ничего не было перекручено все верно Теперь, вот когда мы так сделаем одну и вторую часть, мы берем наш вот этот вот э, лифт и лицевой стороной к лицевой стороне вот так вот его продеваем вовнутрь. Вот так. Здесь закрываем, да, где у нас лямочка идет. Вот так вот. Оп. Вот так да. Соединяем все. Здесь вот подмышечки соединяем. И вот в этом месте сзади. А, ну я прям, прям как раз как надо и попала. Ну, у меня вот на лифе метки остались, а на самом платье растрепались. Я прям идеальненько тут что-то Вот так вот. И так все прокалываем. Тут тоже лямочку делаем. То же самое, да, с той лямочкой. И идем и делаем строчку по всему, как это называется, периметру, да? Правильно это будет называться. Прострачиваем. Здесь вот тоже соединяем. Тут вот треугольничек. На один сантиметр от края. Ну, там припуск у нас один сантиметр. Вот, а потом просто-напросто выворачиваем. Сейчас я все это соединю и пойду под машинку. И все, в принципе. У нас, наверное, все будет готово. Я посмотрю, только нужно будет делать окантовочную строчку или нет. Так, ну что? Я готова. В принципе, платье очень комфортное. Оно мне довольно-таки свободно на мне сидит. Но... Вот если все-таки я думала делать из хаки, было бы намного круче, мне кажется, не знаю. Я подумаю и, может быть, из хаки сделаю такое же. Но хочется добавить разрезы по бокам. То есть, вот как бы. Ходить мне это не мешает, но я бы добавила. Значит, что я здесь, я окантовку не делала, потому что у меня здесь нет стабилизатора. Иначе у меня вот так вот будет волной некрасиво, короче. Лямки регулировала под себя, потому что я сначала сделала, лямки оказались очень длинными. Я убирала целых 10 сантиметров, между прочим. Так, что еще? Что еще? Мне в нем все удобно, и сиди. Ой, какая я вообще ни хрена не это, ни леди Брякнулась на диван Ну вот так вот Неплохо Пять дней шила платье Сегодня температура упала 20 градусов в Москве И в принципе в нем уже не выйдешь А для жары Самое то А, и еще я закрепила лиф. Лиф. Вот здесь вот закрепилась внутри, с основным платьем, по швам. И вот здесь вот тоже. Так вот, ножи волила, чтобы ну, была небольшая ниточка, господи, ну как. Ну, чтобы, короче, если я там где-то села, у меня не потянуло здесь, да, там сзади. И еще, что я хотела сказать, вывалилась из головы. Я вообще вам сзади показывала, вертелась. Да все, ничего, в принципе. Все, со всеми прощаюсь. Будет плохо, пишите письма, чешите грудь, пинайте кау. Все, всем пока. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Все, всем пока.